Так, берем краплак, берем охру, у меня охра желтая, берем черную. Вы видите, какими из-за вот этого масляного слоя, который я положил предварительно, какой прозрачности ложится вещество краски. И, и до Нуара тоже экономили краску, поэтому и у многих художников прежних времен тоже были подобные проявления, письма. Итак, охра, краплак. И черная. Охра одна из самых дешевых красок, черная тоже недорогая, что тоже решало вопросы для них. Но опять же, от того, что у меня формат шире, то головочка, пространство вокруг головочки будет больше. Масло дало вот этот э, масло, разбавляющее масло, дало вот этот слой э, жижи, который создает вот, этот, вот эту прозрачность. А лак не даст маслу сильно течь, то есть он его прихватит. Охра и краплак с берилами выделят цвет лица, тональность лица. В данном случае краска легла плотно за счет за счет белю. После этого этапа те из вас, кто пользуется проектором, можете черты лица запустить уже, ну, приблизительно вы положили, запустить черты лица. Конечно же, они неминуемо в этом пространстве окажутся, если у вас э, более-менее похожим будет место расположения э, пятна головы лица. так ну наверное наверное все ну для тех кто нуждается в большей прописке волос я покажу как сейчас волосы бы ложились вот допустим мы планируем Давайте сейчас здесь вот наверное будет хорошо видно да прямо локончик виден а можно вопрос Ау. вот э, обычно в портретах щель между губами всегда это самое темное место о кстати я забыл да там ну там нет у меня есть ну вот здесь он в меру соблюл некоторую такую и не не. Так тоже и можно. Прям не Но она и так темная. Есть губки, которые щель в которых хорошо читается. Есть поменьше читается. Здесь есть свое настроение в этой щели. Угу. Поэтому... О, смотрите, вот, смотрите, прямо отдельные волосинки видны от прикосновения кисти по уже вот этой слюнявости. Вот, прямо волосики, волосики. Вот. Это, кстати, хороший повод поучиться писать волосы. Блондинок, конечно, тяжелее писать, но вот брюнеточные волосы пишутся вполне себе удобно. А мы попробуем. Эх. Ну, ладно. Крупновато. Так, друзья, ну что? Знакомьтесь с ремуаром, с его технологией. Влюбляйтесь в нее, как и я. Прошу